И всем приветствуем с снова Зиза. и сегодня мы будем играть в игру под названием легенды дракона Манни, как всегда. В этой пятой серии я хочу еще доделать задания эти все. Ну не все, конечно, а как получится. А также сегодняшний дракон. Ух, извините, реклама. Ура, десятый уровень, мистическая пещера, ферма, X. Академия дракона, Цветовое дерево, жилище воды – это все ограниченное разведение. Я хочу посмотреть, что это. Мне интересно как-то стало. Ура! Ух ты! Ой! Вот это то! круто вот это очень круто круто мне понравилось Десятый уровень я таки назову эту серию очень круто очень круто теперь я смогу что-то делать тут а то я думал то что этого вообще не будет только в скорых временах а я потом задумался что же такое ограниченное разведение ну ладно, давайте начинать. Мы начали тут отто с одним глазом прищуренным Сегодняшним драконом дня. Драконом дня. Драконом дня. Драконом дня. Подождите, подождите. Вс, строим. Давайте за три алмаза пропустим это. И.. Сегодняшний дракон у меня будет дракончик Саламандра. Пишите обязательно в комментарии название этого дракона, имя, как его мне назвать. <смех> у меня тут только пыли нет. Э. О, задание уже выполнено. Очень круто. Вау. Ух ты, сколько призов. Это видео прям такое призовое. О, еще призы. Спасибо, спасибо. Ух ты, 14. Что я могу купить на них? Да, много чего. Ух ты, 10 сундуков. Вот это да, вот это сюрприз хороший. Мне понравился, понравился. 3000 еды. Прям так много совсем. Давайте пособираем все таки эти штучки. Ох ты, что за дракончик будет в следующий? Снег? Оу, ну ладно, вжавые воды тоже годятся. Как раз сейчас мы улучшим жилище. Я чуть не нажал это без, без обдумки, если бы там было 90 тысяч, я бы тоже нажал, потому что, ох ты, я привык. Ой. Сколько призов, подождите, я не успеваю, просто я уже привык на том аккаунте нажимать, если там меньше 500 тысяч, и не обдумывать это все, ух ты, у меня 70 тысяч все равно осталось, так, что на следующем уровне открывается, давайте проверим, я бит сегодня, ежедневное задание и арена, круто, Просто круто. Я не знаю, какие там задания, но давайте сделаем что-то тут. давайте все-таки посмотрим, мало ли, будет что-то такое. Так, победите боссов битвы 15. Хорошо. Выйти драконов в три раза с пользованием стихии вода. Восстановите мистическую пещеру сюда. Окей, что тут? Ну давайте, хорошо. Еще ферму можно купить. Вот этот день. Так, я задание вообще пишу. Поверьте, любого дракона. Неделя 25 у Круто, круто. Вот. Давайте гнев драконов попытаемся использовать. И включите навыки земли, навыки навык ветра. Так, 100 идеальных ударов это не сейчас. Вас тысяч препятствий, ой, двадцать препятствий ну, то здесь жилищ не думаю, что получится из воды, Справьте. о, давайте, давайте, давайте кстати если хотите, добавляйтесь ко мне в ко мне в друзья рядом со мной давайте сто километров выберем А, я понял, это, это по близости добавляется, понятно, понятно. Ух ты! Извините, реклама снова. Что я говорил там, ух ты? А, достижение выполнил. Сражайтесь 3 трех со это тоже можно, можно, можно. О, давайте приобретаем драконов, это быстренько. Хоть это очень скучное задание, или скучно, как правильно говорить Скучно или скучно? Наверное, скучно. Но все равно оно хотя бы недолго времени занимает и не затратно. Даже оно приносит прибыль. Но когда это 3000 монет, а у тебя 5 миллионов, то это не круто. Э, а, да, я тебя оставлю. Икарис. Любимый Карис. Пишите им, имя для драконов, пожалуйста. Так, что еще за задание есть? Угу, угу, понятно. 20 тысяч золота. О, 5 фирм постройте. 5 фирм постройте. Давайте, давайте. Ага. И что придется место покупать. О, фавы. Так, 2 пока оставлю, на всякий случай пускай там будет. Мало. Ли. И фаван. Фавник, наверное, будет каким-то драконом у меня. Кстати, давайте попробуем вывести какого-то дракона. Ну-ка, а как верховый энергетический А, тут энергия нужна у меня. Нет энергии, к сожалению. Давайте. четыре часа. Ну, не знаю, кто там может быть. Вот прямо не знаю. Не думаю, что кипение. Думаю, что кипение поменьше все-таки. Сто раз приласкайте уже. Вот они добрые. Есть еще две битвы. Раз. Угу. Ну не знаю. Прямо не знаю. Так, давайте воспользуемся гневом дракона. Слышите запах? Если у вас есть какие-то советы, что мне делать с монтажом, либо же, как мне немного изменить видео, то обязательно пишите, мне будет приятно посмотреть и задействовать то, что вы мне предложили. Так, так, так, ага. Вау, дополнительные призы, которые составляют половину всего. ух ты, Танус драгус, прикольно. Так, ну зачем мне четырех уровней поэтому будем так, так справляться. Давайте все-таки возьмем. Смотрите, смотрите, сколько я сейчас ударов 67 не так много, как я, как я и делал. Было 6 не 67. Цифры были другими. Точнее, не другими, а поменялись местами. Так можно сказать. Да не правда ли о подарочек один ма ну, тоже хорошо Чужого. тут я не знаю как я сделал гнев драконов ну, его тут конечно можно получить можно но это нужно чтобы противники тебе поддали поддались но они не хотят этого делать не хотят В принципе, нужно хотя бы выиграть уровень. Даже если днев драконов не сделаешь, то уровень нужно выиграть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Не повезло. Не повезло. Просто не повезло. Кто-то. Извините, реклама, реклама, надоела реклама. Ну, значит, вот такие вот мы вещи сделали. Так, я уже выводил драконов саламандру, я не знаю, как это убрать. Так, дракона кипения мы, конечно, выведем. Поведите босса в битве 15. Покажите, покажите. Да, какие расходники, два для дракона всего лишь. Ах. ах, ах, давайте навестим друзей. Мне интересно. Давайте на Нужна ли помощь? Или нет? Наверное, не нужна. Все, я тут. М -м, красиво, красиво, красиво. Сразу видно красиво, красиво. Жилищный остров. Фермерский храмский остров. Легендарный остров, супер остров, смешанный остров, незаконченный остров, неоткрытый остров, неоткрытый остров, специальный остров, как-то так. Короче, помощь не нужна, ну и ладно. Аки. Что за Аки? Очень интересно мне узнать. Я у него дома. О, отлично. Пяточку в дружку? Что? Что это такое? Ладно, навесили друзей. Ну и ладно. Так, что тут у нас? Тут мы пока не можем ничего делать. Ну ладно. Вот я бы хотел бы зелень получить наконец-то. Когда она откроется? Подождите, когда откроется зелень? Давайте посмотрим. Ага, значит, наверное, на 12-13 или уровне. Где-то так. Ну ладно, с вами был Сизо. Всем удачи, всем пока. Пишите свои комментарии. Ставьте как можно больше лайков и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Пишите свои советы для монтажа. Ну, с вами был Сизо. Это была игра по названию Декенда Всем удачи, всем пока-пока.